Где-то гагаля там. Гагаля? Гагаля. Угу. Ясно. Короче, второй день сплава. За первый день уебали бобра. Бобренка. И бобриху. И гагаленка. Сегодня с утра мы видали бобра. Вот. Кого говорите? Бобром лучше бы не Да. Одного бобра сегодня не видели. Диаколя. Одного, одного мы знаем, которым лучше бы не видеть. Диаколя приложился, ёбнул Гоголя. На камеру нихуя не заснялось. Мы его мотором про... пробуксировали маленечко. Это раз. И два это... Потом мы еще черка какого-то запиздючили. Ну, красиво видно. Да. Блин дерево Сейчас... Сейчас будем трапезничать Если Да Вышли вот в таком охуенном месте О, это вчерашний Гоголь О И Такая вот речка Кому понравилось ставим класс Видите Здесь вот такая вот речка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 а посмотри, там есть яйца или есть на сижу. А, так это самец. Он просто помогал, наверное, самке. Сто пудово помогал. Самке помогал сижу. И застрял, сука, в дупле. Да, ну мы да, вот, вот ему палочку был. засунули в рот, чтобы проверить, живой он или нет. Ну, короче, Что я вообще не попали? понял. Он, видать, вот здесь головой продалбливал, не да. смог выдолбиться. Вот, видите, понимаете, Да. Да понимаем. Блять. Ой, ему вообще чуть-чуть можно было, чуть-чуть. Ну я про... много таких гнезд видал. Много? Таких гнезд много угадывал. Я их много на дергал, этих гагали. Они же дуплятники по дуплом лазит. Ой, патроны не надо. Другой раз дырку заткнешь, нахуй, его там раз поймаешь, вытащишь заход. А вы егерем-то давно работаете? Ой, мы. Я с трех лет уже еду. На батька Егерем работал, я ездил с плюс. Ага. Ну все, подписывайтесь на канал Кишерман Хунтер. 60 лет уже егерем. 61-й год егерем работать. Ходим он полез. Выйти не можем никогда. Ну-ка, скажите интервью по этому поводу. Ну что я могу сказать Стоит ли он тех патронов, двух которые, штук, которыми ты Ну, 54 добыл, его. рубля. Ну ладно, ну ничего, но ну мясо, пуха тут, на пол подушки. Еще одного да. добыть и будем мы. Ага. Ну-ка теперь у меня с интервью мясом. возьмите. С мясом и с пухом. Все там нормально. Ага. Ну, короче, ебанул я по нему семерки, блядь. Короче, чуть не ебанулся сам нахуй. Сапом набрал, добыл. это называется утка Гоголь. Или поганка. Гоголь.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 Вот такие вот дела, ребятушки. Как-то так хули. Приплыли. Два гоголя, четыре черка.